Заранее извиняюсь, что в этом видео будет очень слабый звук микрофона, потому что я заранее забыл выкрутить чувствительность микрофона. Но при монтаже я ее увеличил и получилось. Ну что получилось? Поэтому ну, заранее прошу прощения. Всем привет! С вами Данил Яценко. Сегодня будет прохождение босса Ярл на фейке Вормикс нуля. Сразу начнем проходить его. Единственное пару вещей скажу, сейчас WarMix 0 будет выходить, э, ну, каждый день постараюсь снимать его, вот, чтобы побыстрее всех этих боссов, одиночных, командных завалить. И подальше уже буду арс скупать. А пока что я ничего не покупал, собрал те шапки, артефакты, которые имею команду, вот, и арсенал тот же, что имел, ничего пока что не покупал, вот. Поэтому начинаем прохождение. Проходить буду с двух браузеров чтобы побыстрее пройти, вот. То есть со своего аккаунта и с своих, с этого. Вот, первый ход, короче, мой. Он захватывает руны. Для начала, я думаю, скину в кучу всех. Прыжок. Скину в кучу, как я это обычно раньше делал. Тут охранничка поставить надо. Прыжок. Прыжок. Бариком скинуть вниз как-то. Балочку вот такую. И ничего не буду вы выдумывать. Так типа не Не буду придумывать свое. Зачем мне надо? Все и так все узнают. получится. Где-то летиком ко мне вот так. еще одного. Кровь! Вот, Командир! снова Соснову походил. Здесь ходить, короче. Вот. Здесь мне надо этих скинуть э, тоже к этим. Правом нужно утопить.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 элементарно для тех кто не умеет походить не, но его уже все походили сейчас новичков-то нет в вот игре у нас старые игроки Промазал. вряд кто-то будет играть вормикс ну ну он сейчас скатился вообще до неузнаваемости Сейчас липу липучую отраву кинуть им Но у меня нету липучей отравы Поэтому я пытаюсь Затравить арбалетом этот полный прыжок, бред прыжок, прыжок. Но я затравил Все, а этим плюсом дам газовую Наверное прыжок. Хоть это прыжок. не очень выгодно прыжок. Я дам газовую вот прыжок. Прыжок. прыжок! Некоторые моменты буду прыжок. ускорять на видео, потому что никому не интересно смотреть, как я молчу. О! Периодически, поэтому.. Ну, он сам себя от откидывает зачем-то. Зачем он накинулся на себя, я не понял. Не хочу, чтобы он себя откидывал. Сейчас, сейчас беру, короче.. Опять жел желтую штуку. перехода подхода. Да, а лазерный луч закрыт к сожалению ну плоховато плоховато ну ладно <реклама> да, вот, узишки скину <клама> да <клама> и все не буду париться о, о. все этим можно сменку дать короче и еще одну кувалду Проезжок. дать Вот Зачем-то заюзали они, а не... <смех> не знаю Ну да ладно, блок я кидать смысла тоже не вижу Попробую взять вот эту штуку Прыжок. И дать газовую, леденящую Надеюсь на холод Прыжок. Или на ток, то ну скорее всего на холод Прыжок. Не, я забыл Прыжок. просто Сейчас проверим. Рыжок. Да, нормально снимает, нормально. Вот ау, ау, Монстр сразу, далее. Можно сразу ледяную базуку дать. Вот Хотя не одна. Ау. Опять беру рыжок. желтую. И иду давать прыжок. кувалду. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Вот тебе. Отлично. Зашла кувалда. Прыжок. Прыжок. О, ну -ка, ну -ка. Тут даю сменку опять. Прыжок. И опять даю ку кувалду вторую. Прыжок. Прыжок. Только нужно тут поставить миночку, иначе. Я не смогу дать кувалду. Да, похоже, не дам кувалду, минок нету у меня. Поэтому тут лазерный луч на физический урон. Хоть как-то буду, что пока что золото активировано у меня. Надо их как-то уронить. Если что, если проигрывать тут буду, можно дать перчатку еще. В общем, босс очень легкий с таким арсеналом в наше время. Если что, две перчатки еще можно дать. Закрысить как-то, но мне даже это не нужно. У меня и так много, я и так пройду, я знаю, поэтому я тут особо даже не стараюсь ничего выдумывать. You made a mistake, Я, честно говоря, хотел скрафтить сегодня на видос военный хирург. Но, к сожалению, чтобы скрафтить, нужно напить 3000 рейтинга. А у меня здесь 173 рейтинга. Да, я не играл тут вообще никак на ставках. Так, ну что можно сделать? А взять, взять желтую опять штуку. Если, конечно, я сейчас успею, то я дам кувалду ну -ка, ну -ка. Но я не успеваю дать кувалду поэтому даю опять луч лазерный <свят> я еще ход просрал почему-то ну ладно Я взял руну огня, чтобы зауронить огнеметом. Подберу прыжок. свой легендарный прыжок. небесный пирован, который я скрафтил на основе. Возьму еще раз огнемет дам. Я остался сам Ярух. Э, можно ему дать кувалду сейчас попробовать? <кхм> у меня два перса осталось в команде, что у одного, что у второго. Поэтому я сейчас буду аккуратнее тебе. играть уже, не буду сейчас расслабляться собрался надо сейчас подобрать желтую главное чтобы я синюю сейчас не подобрал случайно иначе я просрать ход могу но вроде бы не подбираю Все, я утоплю его сейчас чтобы легче было бить он там стоит неудобно и к сожалению просрал ход на второй странице своей как правильно называются руна я не знаю кто кулик холод ну я как-то понял, что холоду, Так как у меня сработало Прыжок. урон холоду. Ну, я еще раз подбираю туда ее, да. Прыжок. Прыжок. И, наверное, нам газовую гранату последнюю. Прыжок. Ну, я успел уйти. Прыжок. На одну секунду Прыжок. зажал, зачем ты ее, блин? Прыжок. Да ладно. Так. Вот этим персонами не знаю, Прыжок. что просто делать. У него защита от всего сейчас получается у Ярла. И его только можно бить, захватывая руны. Поэтому дам блок. Возможно, он уже заюзал, я просто не уследил за этим моментом как-то. Уронит у меня нормально, потому что у меня полуатакер. Не полностью бронера поставил. Сейчас беру желтую руну. И даю, наверное... Кувалда, если осталось у меня, да, осталось. Еще кувалдочка одна. Бой. Надо вот было глубокую кувы не давать, я а маленькую дать. За... Не на всю силу. Затупил, потому что с этим персом я не знаю, что сейчас буду делать. Единственная воздух подкинуть можно его, Презал. да. Так. Еще раз кувалдочку даю. Ну, блок стоит, поэтому он сейчас не заюзывает никак. Командир. В принципе, не страшно. Но заморозил меня. красную руну и зауронить огнем его при помощи огненной барашки это можно хорошо сделать у меня перс такой хорошенький урон к холоду, урон к огню есть урон к яду есть поэтому я такого перса взял на основе чтобы можно было хорошо валить вам советую как главное на ровно не наткнуться на желтый дать огнемет и я думаю это победа будет но это не точно поэтому балочку поставлю еще на всякий случай вот ну тут уже все да. Ты, погоди, у хп у него остается и Сейчас я его добиваю вот Легкий босс очень. Я помню, он на нем Марик бомбил очень жестко. Когда осталось у него 2 хп, когда напарник не дал лазерный луч криво. <coughs> Этот видос, наверное, ноги. Знают. Прыжак. У меня сейчас скоро 27 уровень будет. Далее 3 рубинчика. Шапочку его, Ну, я носить ее, конечно же, не буду. Ставки тут не работают. Возможно, кто-то и будет там ловиться. Но это шанс очень маленький. Онлайн у игры нулевой, дорогие друзья. Я не знаю, что станет с Вормикса, но он никак не будет развиваться, скорее всего. Ну что же, вот и прохождение Ярла было. Следующий босс будет Заклинатель. Тоже достаточно легкий босс. Поэтому его легко пройду. Ждем, он будет уже на днях.